дубль 2 опять же дождь вообще конечно нынче лето на урале как в деревне гадюкина свет и на свет Первое болото рядом. Не самое красивое. Места, конечно, вот здесь неприятные. По обе стороны от бывшей Рельсов давно уже нет Кто-то приспособил на металлолом, сдал А тут грунт остался Сама дорога Вот для кого-то ориентиром может служить та или иная своротка. Но только для меня же вот болото. Первое болото да, вот мы проехали, а вот это второе болото. То есть, когда второе болото проедешь, уже веселее становится. потому как ближе к заветной цели. Как и в прошлый раз Ни больше, не меньше Ну вот, тут посуши уже Да. ветерок видно был. Да. Думал кто-то специально перепелил, бросил на дорогу. Нет. Мать. Ну ладно, чем? придется поработать. Не обратно же возвращаться. Проход готов. Инженерные войска в действии. Ну вот, выглянуло солнце. Я опять спряталась. Стало заметно веселее копаться в отвале. Работа, конечно, не пыльная. Но не очень-то знаменитая. Так, вот помаленьку тюкаешь. Дождь кончился то хорошо тюкаешь да смотриваешь вот. пачки следы Хватит вам кусаться. комари даже в рот лезет. Тоже надо же. Нашел пару образцов, да, не, не, конечно надо их вынуть еще. И вот этот вот. мы потом посмотрим. Вот здесь что-то похоже на гранат. Положим. Вон ямка, где он был. Где он был, сейчас его уже нет. Морови какие, большие, да кусучие. Один забрался мняжно, далеко. Пришлось его оттуда доставать. О, хватит, хватит гулять. О, даже горлышко от бутылки вот пожалуйста вместо граната то один два паута сейчас что-то штуку 18 уже Еще, видимо, намазаться. Всегда хорошие. А вот тоже на кварчике гранат. плохой образец есть конечно разные какие-то какие-то не очень Сейчас вот душу отведу, да пойду жилку. Жилка-то есть она. Но вот в вот туалете что-то мне попадает. На кварца гранат. жилка-то там шпат идет. И следы мало. То есть нужно в другом месте ее подсекать, видимо. образец здесь гранатик в а на шпате не видно разные есть в прошлый раз и на шпате ребятам попали ганг Буддыган. Ну вот следы. Следы есть, конечно. Вот граната, видите, в кварце. Вау. А мы попробуем его. Отложу пока аккуратненько, потом располовиним, посмотрим. И тут ползают. Муравьи большущие. Он спалец. Вот кусок кварца попался. Видно, что вот здесь вот в нем гранат. Ну и больше нигде не видно. Такой же не попрешь домой. Да и он все равно не камельфо образец, поэтому берем аккуратненько, аккуратненько. Аккуратненько разлетелось все. Так. Так, так, так. осталось так здесь тоже гранат видите? нет дальше не будем наверное судьбу испытывать положим его Ну вот небольшой гранатик в кварце. Еще два маленьких малюсеньких. Вот это ливень. Фу. Ладно, что-то тут насобирал. мои дома. Покажу. Надо выбираться. Вау. Вот этот никто сзади не появился. Сядешь и всего. Полетели. Вот. Рыжики стоят. На обратном пути. Можно будет собрать. Тоже рыжий. Гнуса полно, конечно, в лесу. Так вот, мазь забудешь, неприятно. Чего искусает. Вот еще красавец стоит. Еще один. Тут семейка целая. О, какие белые грибочки.